Татьяна Представ, из Москвы. Да, да. В прошлом году мне исполнилось, мне исполнилось 60 лет. Я к этому была, ну, у меня фирма своя, и я как-то начала готовиться, что я буду это закрывать, уходить, как-то кому-то передать это надо. И начал схлопываться мой бизнес. Uh -huh. В буквальном смысле все подряд. Деньги идут туда вот не пришли, уходит аванс, ну я в недвижимости работаю. И так продолжалось, ну, пока я не осознала, говорю, ну 60, ну и что, буду дальше работать. Но это продолжалось еще почти год. Я никак не могла из этого выбраться, потому что я все схлопывала. А тут я начала разворачиваться опять. Думаю, сколько будет мозги, сколько будут работать, столько и буду. Вот. На тренинг пришла, вот, думаю, всколыхнусь еще, ну, какие-то техники уже применяя. И тут пришла сюда, и тут раз, и крупная сумма. Я начинаю закрывать долги. Вот. вот уходила вот туда мыслями, начала подниматься. Вот. И еще я. А как? Можно, можно, можно, я добавлю. Друзья мои, если бы вы видели, когда идут техники, мы начинаем вроде бы выходить, мы начинаем, Таня, смотрю. Я говорю, Таня, ну, пожалуйста, вот это состояние. Я ее спрашиваю, она у меня всегда вот в этой зоне сидит. Я у нее спрашиваю, она вроде бы что-то ответит, только разворачивает сразу на прежнее место. Видимо, там база, и там было удобно, удобно сидеть. Думаю, ладно, не, все равно какие-то эти. Я уже из, начала подстилать какие-то там ее же состояния, потому что они настолько интересные. Думаю, ладно, посмотрим, что будет дальше. Результат. Дальше. Результат очень хороший. Ну, в общем, все пошло. Но у меня после базового был, сижу вечером дома, Такое впечатление, что я на втором этаже, на первом этаже стук в дверь. Я понимаю, что ко мне никто не должен прийти. Я мысленно смотрю. Мысленно там три шахтера, молодых, в касках, черные, все грязные. Я говорю, ну все, папа пришел. Тоже шахтер, да? Ваш папа пришел. А, Ой! Да. Я так поулыбалась, думаю, ну... Ирина Ильинична послала папу. <смех> <смех> так прям смешно. Ну, не смешно, а так внутри было интересное состояние. Ну, так Мне поулыбались они. Ну, папа и еще два. Вот Не, не, не, не трое еще. <смех> было два. Слушайте, а по, знаете, это что? Помните, я рассказывала, что у нас, когда в детстве был завал на шахте, шахта. Они все были грязные, черные, в касках, в аварии все погибли, кто-то спасе и пришли к ней сказали, все нормально. Да, выше Улыбаясь. Я хотел еще подойти сказать. Думаю, вот интересная такая вещь про вас. Привет вам оттуда. Через меня. Удивительно, слушайте, но ну это ж надо. Мам, ты видишь, какие вещи происходят? О, дальше рассказывайте. Ну, то, что сейчас у меня огневушка-поскакушка, я просто представила, какая же она шишковидная железа. И ну, закрыла глазки, там походила, погуляла, и пришло то, что вот девочка, танцующая девочка из сказки «Каменный цветок», вот она танцует, и искры вокруг сыпятся. Вот она у меня теперь как-то раз, ну что, она и улыбку вызывает. У меня сразу на лице улыбка, сразу вот этот вот, я в альфе, я с этой девочкой танцую там. В общем, интересно такие вещи происходят.